Вот если бы ты последовал этому совету, возможно, тебе было бы дальше как-то легче жить. Может быть, жизнь иначе сложилась. Вот какой совет? Вот сейчас, с высоты своего опыта, трое детей, жена, опыты, взлет, в падение и отскока после падений. Какой бы совет ты дал себе 15-летнему? Вот если бы ты последовал этому совету, возможно, тебе было бы дальше как-то легче жить. Может быть, жизнь иначе сложилась. Вот какой совет? Все опять уже было сказано. То есть, первое, это благотворительность. Вот прям отдавай 10% на благотворительность. Второе, это вкладывай собственные знания минимум 10-15% своего дохода. То есть, если доход небольшой, начни с книжек, начни с авторов. Хочешь, не хочешь, и внедряй. Самое главное – действуй, следуй этим советам. Да? То есть, не просто прочитай, а действуй. То есть, знания и навыки uh – -huh. это очень важно. И третье – это, соответственно, 20-30% дохода, направляя на инвестиции. Плати самому себе в будущем. Uh -huh. Вот и все. То есть, если бы я 15 лет назад покупал э, Газпром по 3 рубля 50 копеек, uh -huh. я, у меня тоже была история, мой учитель Иван Ковалев, он э, директор тройки в Ростове на Дону как раз был. И он рассказывал свою историю, да, то есть э, в 1998 году э, у него получается, он женился uh -huh. весною. Вышел из ГКО, зимой у него были доллары, и на свадьбу еще доллары повторили. А у жены, получается, сестра, она вышла на месяц раньше замуж. И а, то есть сестра жены с мужем уехали свадебное путешествие в Турцию uh -huh. на эти доллары летом 98 -го года. А Ваня с женой должны были ехать через месяц. Получается август 98 -го года, клиенты теряют деньги, Ваня в отпуск не отпускают. И они никуда не едут, и в итоге в ноябре 1998 -го года он приходит домой, говорит, это было часов 12 ночи, uh -huh. и говорю жене, слушай, мы все доллары, какие у нас сейчас есть, никуда не поедем, покупаем «Газпром». Uh -huh. Говорит, там скандалы, девичья фамилия. Uh -huh. На что он ей говорит, послушай, сейчас весь «Газпром» весь Газпром стоит 200 миллионов долларов. Microsoft стоит 100 миллиардов долларов. Uh -huh. То есть компании, которые принадлежит 35% мировых запасов газа, стоит 2% uh -huh. от компании, которая производит Microsoft Windows и Microsoft Office. Это бесконечно не будет продолжаться. Говорит, и мы купили Газпром по 3 рубля 50 копеек, uh -huh. как сейчас помню. Для понимания, Газпром сейчас стоит где-то 140 рублей и ежегодно платит дивиденды там, в районе... Ну, от 7 до 9 рублей на акцию. Uh -huh. После чего я такой подумал и посчитал, я говорю, Вань, ну ты же можешь, в принципе, не работать. Ну, uh -huh. Даже если у тебя было хотя бы 1030 долларов, хотя я думаю, что было больше, то есть ты уже, ну, в принципе, тебе работа не нужна. Он говорит, да. Uh -huh. Но мне фан это доставляет. Я хочу этими историями делиться и хочу, чтобы таких людей, как я, становилось больше. Это вот один из первых учителей в тройке, да, который вот мне привил вот эти вот концепции. И я понимаю, что вот это вот ну, человек, который мерил долгосрочными понятиями, да, вот такими разрывами. Угу. Человек, который сказал, Макс, если ты будешь искать клиента вот такие истории, с чего мы с тобой начинали, да, с э, салона красоты, покупай сам такую историю и помоги людям тоже купить эту историю и тогда это будут клиенты с тобой на всю жизнь ты заработаешь сам заработаешь людям а то есть это будет правильный механизм ну взаимодействия с людьми долгосрочная стратегия круто это прям отдельно спасибо тебе большое за этот совет потому что я вспомнил другую байку я буквально сегодня утром читал книжку о том как устроен мозг и там авторы проверив Кучу всяческих концепций пришли к очень интересному выводу. Они сказали, что если ты человека не удивляешь, то ты его не учишь, потому что мозг так устроен, что даже самые удивительные цифры он не воспринимает. Для него это не интересно. А вот удивительные истории, а то, что ты сейчас рассказал, это именно удивительная история, которая хороша, которая запоминается и хочется найти других таких историй и подумать, а может и я так смогу, ведь у кого-то же получается почему у них получается, и начинаешь тогда искать ответы. Сереж, мало того, я скажу, что сейчас уникальный момент. То есть сейчас таких историй будет становиться много. Вопрос в том, что, знаешь, как говорят, ну, многие говорят, вот тема Киосаки в России нифига не работает, угу. потому что у нас нет таких процентных ставок. Угу. А возьми, я не знаю, того же самого там Наташа Закхайм, а насколько денег на этом подняла не знаю мрачковского того же самого да то есть если в лоб смотреть uh -huh. конечно таких историй не бывает и даже киосаки говорит ребят да кто же вам будет бриллиант это разбрасывать перед ногами то есть в любом случае нужно покопаться в этом да то есть нужно покопаться нужно профильтровать нужно просеять но опять тебе нужно понимать где копать uh -huh. через какое сито просеивать где ты воду для этого возьмешь но ну, если допустим взять то же самое выработка золота да то есть, да, может быть богатый рудник, но опять-таки, ты думаешь, что это просто вот так вот рассыпанное самое золото, то есть, нужно сделать какие-то действия, нужно знать, как это делать и нужно взять инструменты. Поэтому вопрос в том, что там состоятельными людьми я как бы рядом стою с собственником, uh -huh. да, но при этом я с удовольствием готов делиться э, адресом магазинов, где продаются эти инструменты, рассказывать, как эти инструменты работают. Пусть, ради бога, люди… Берут это, используют, да, и, в принципе, богатеют, потому что это исключительно их воля.